Меня зовут Светлана Мостовская. Я являюсь консультантом и преподавателем школы китайской метафизики Натальи Пугачевой. И сегодня мы с вами находимся на втором, второй части серии из трех мини-видео, посвященных в карте базы. В прошлом видео мы с вами обсудили грабителя богатства. Ну, достаточно поверхностно, но тем не менее достаточное количество информации для того, чтобы хотя бы познакомиться с этим персонажем. Сегодня мы с вами поговорим о деньгах в карте Бадзи, какие бывают деньги, да, какое бывает богатство прямое, боковое, как это может проявляться. И, в принципе, если вам эта тема интересна более глубоко, то приглашаем на вас на наш мини-фестиваль «Хороший год для ваших денег» бесплатный, где мы несколько дней посвятим тому, чтобы посмотреть карты, посмотреть какие-то вещи в картах, какие-то... Божества, символические звезды, связанные с денежным аспектом. И если вам эта тема интересна более глубоко, то жмите на ссылку под видео и участвуйте в нашем бесплатном мини-марафоне «Хороший год для ваших денег». А сейчас давайте поговорим о том, что же такое, собственно говоря, аспект денег в карте Бадзы и как это может проявляться. Если мы посмотрим на любую карту Бадзы, то достаточно весомую роль играет в карте Дневная Доминанта или Господин Дня, то есть это знак вашего рождения. И деньги э, – это всегда э, аспект, который Господин Дня или Дневная Доминанта контролируют по кругу порождения усин. То есть э, для того, чтобы Дневная Доминанта заработала деньги, деньги надо прикладывать усилия и, соответственно, Элемент, который контролирует дневная доминанта, называется аспектом богатства или денег. То есть это элемент, контролируемый дневной доминантой. И в данном конкретном примере Елена Батурина у нас родилась в день металла. И металл у нас, даже если представить это все по, по природному образу, то металл у нас рубит дерево, то есть контролирует дерево. Если описать э, сферу эту, то сфера денег, э, богатство она еще называется, а для мужчины это и жена. Почему? Потому что считается, что мужчина должен контролировать женщину. То есть это женщина, это жена. Э, определяет отношение человека с материальным миром эта сфера. В карте бадзы умение и желание создавать сберегать инвестировать капитал предприимчивость и способность зарабатывать деньги для мужчины это еще и личное отношение для женщины это элемент отца да то есть в карте бадзы и если мы видим в карте бадзы аспект денег то это говорит о том что у человека в принципе есть какой-то настрой такой да вот настрой именно работать зарабатывать тяга к материальному опять-таки еще раз повторю что далеко не всегда когда вы видите много денег в карте это хорошо много денежного аспекта то есть каждую карту надо смотреть индивидуально в этом плане и как раз на и открытом марафоне, и на закрытых мастер-классах. После этого мы будем с вами анализировать, учиться. Всегда ли хорошо иметь много денег в карте? если их много, то как, как с ними со всеми управиться, если их нет, то что делать. То есть не всегда наличие аспекта сферы денег в карте, это говорит о том, что человек обязательно будет богатым. Это в большей степени характеризует его как человека, которому не безинтересна эта сфера. Да? И чтобы быть именно бизнесменом, именно вот человеком, который делает бизнес, ну, как правило, аспект денег необходим в карте. Но чтобы быть богатым человеком, не всегда он нужен. И э, сфера денег делится на так называемое прямое богатство и склонность к богатству. Давайте сейчас научимся сегодня находить э, в своей карте символы денег и расшифровывать, как, какие это деньги. Прямые это деньги, или это боковое богатство, или склонность к богатству. Для этого нам понадобится табличка, где вы сможете, каждый из вас, найти своего господина дня. Ну, предположим, вы огонь инь и э, по кругу по рождению син у нас огонь плавит металл соответственно стихия металла будет для людей рожденных э, в день огня она будет для них э, аспектом денег и э, можно посмотреть в своей карте бадзи в небесных стволах сейчас мы это сделаем на примере нескольких карт э, какое у вас богатство прямое или боковое проявлено и э, в земных ветвях да э, тоже посмотреть э, какой аспект денег проявлен у вас в земных ветрях, боковое или прямое богатство? Ну, помимо некой вот такой тяги к материальному, естественно, аспект денег наделяет своего обладателя определенными чертами характера. Прямые, прямое богатство одними, боковое богатство другими. Иногда у людей бывает и то, и другое богатство в карте. Но сегодня просто наше занятие посвящено не описанию характера человека, да, у которого присутствует, присутствует в карте божества, аспекта богатства. А просто мы расшифровываем, как, как, какие виды поступлений денег тех или иных могут быть в вашей карте. Итак, давайте тогда сейчас это на практике проделаем. Вот, опять-таки, карта Елены Батурины. Да? Елена Батурина у нас металл Ян. И мы смотрим сразу по кругу порождения Усин, какой элемент и для нее элемент денег. И мы видим в карте, что это стихия дерева. И стихия в дерева достаточно хорошо проявлена в карте. И теперь мы посмотрим, какие это деньги для Елены Батурины. Это прямое богатство или это боковое богатство. Мы вернемся в нашу табличку. Найдем господина дня Елены Батурины, Это металл ян. Мы видели в карте было дерево инь. Сверху это правильное богатство, то есть прямое богатство. И э, мы видели у нее кроликов в карте. Это тоже прямое богатство. То есть здесь господин дня металл, и здесь господин дня металл. Соответственно, у Елены Батуриной, у Елены Батуриной в карте проявлено прямое стабильное богатство. да, То есть она э, в ее карте оно достаточно сильно проявлено. Оно проявлено у нее в небесных стволах, оно проявлено у нее и в земных ветвях. И считается, что когда бог, ну, божество укоренено, а в данном конкретном случае оно хорошо укоренено, оно еще и в месяце находится. Это достаточно э, как бы очень важное место в карте, где очень усиленно все характеристики проявляются. И получается, что считается, что когда есть символы богатства в небе, только, например, если бы у Лены Батуриной не было здесь укоренения этого богатства, то иногда так бывает. Опять-таки всю карту надо рассматривать, что деньги, которыми владеет человек, могут, ну, собственно говоря, он может, мож, быть и не его, например, да, то есть вот. Всякие инстаграм, вот эти вот миллионеры, да, которые как бы транслируют такой шикарный образ жизни, предположим. То есть у людей, может быть, своих денег-то и нет. Может быть, они живут на заемные какие-то средства или кто-то их содержит. Но вот показать свой такой шикарный образ жизни люди, когда у них деньги только в небесных стволах, они не укоренены. Иногда так случается, что обладатели таких карт любят показать свое богатство, но само богатство, может быть, и не, не им принадлежит, не ими заработано, и, в общем-то, может быть, у них и денег особо нету, Или есть, но это не их деньги. Но если в небе еще проявлены деньги, то для человека... Конечно же, этот аспект будет очень важен. Но эта история не про Елену Батурину, потому что у нее деньги есть и в земных ветвях, они хорошо укоренены, то есть у нее, в общем-то, все хорошо с деньгами. И, эм, ну, считается, что если, предположим, даже если бы в небесах у нее не было элемента денег, а они были бы в земных ветвях, то э, как бы это более уже такое реальное богатство, более такое, скажем так, осязаемое. Да? То есть у человека с... Деньгами в земных ветвях оно уже более такое, бога... настоящее богатство, да, то есть оно более такое укорененное в земных ветвях. И у Елены Батуриной в карте проявлено прямое богатство. Давайте по почитаем определение. Это, как правило, стабильные доходы, зарплата, стабильный бизнес. То есть это не только зарплата. Если вы видите у себя только прямое богатство, это не значит, что у вас будет только зарплата. Вы можете заниматься бизнесом, но, как правило, эти бизнесы такие, знаете классические, да, то есть строительство, какие-нибудь там ателье, булочные, мясные лавки, ну, то есть вот что-то такое стабильное, то есть вот не какой-то там как сказать, что-то такое вот ну, нестабильное. Да? То есть это классическое что-то. Какие-то постоянные поступления от чего-либо, деньги заработанные трудом. И иногда, когда много в карте прямого богатства, то это много работы. Да? То есть, как правило, вообще сфера денег – это не только денежные знаки, это в большей степени еще и то, что человек работ, особенно с прямым богатством, он как бы работяшка, трудяшка. И, как правило, люди с прямым богатством, они, ну, не то чтобы талантливые, но, по крайней мере, они много чего умеют делать, да, то есть они деятельные, и… Э... Прямое богатство, оно говорит о том, что человек вот он придет на, как правило, если у человека только прямое богатство в карте, оно сильно очень выражено, то человек может прийти, предположим, на какое-то предприятие и всю жизнь там проработать за зарплату. То есть ему будет страшно что-либо поменять в своей жизни, если у него нет там других каких-то показателей. То есть прямое богатство это вот что-то такое вот стабильное, классическое, традиционное, адекватное. Ну, в общем-то это примерно, примерно такие вот поступления. И у Лены Батуриной мы увидели, у нее там достаточно большое количество стабильного богатства, у нее такой классический стабильный бизнес, она человек такой, скажем так, адекватный, да, такой традиционный в большей степени. И следующее, давайте посмотрим следующую карту. Ну, например Федорика феллини да то есть мы видим что он рожден в день огня инь. для него аспект денег это металл и нигде ну может быть где-то в часе есть но вот то что мы рассматриваем три столпа мы не видим нигде металла то есть получается что у человека нету аспекта денег в карте но дело в том что это не говорит о том что человек будет беден Федорика феллини у него карта э Наполнено самовыражением. То есть человек, ну мы знаем о том, что это режиссер великий, и соответственно человек просто, если у него нету аспекта денег в карте, это не значит, что у него денег не будет. Хотя иногда бывает так, что действительно этот, этот, этот, этот аспект нужен да, для того, чтобы разбогатеть и заработать. Это просто говорит, что человек может, в том числе, зарабатывать деньги другим способом. Да? И это просто не бизнесмен, например, а как в данном конкретном случае человек творчество, да, режиссер, который зарабатывал за счет своего творчества. И вот у Федерико Фелини у него нет открытых символов богатства в восьми иероглифах, но у него они есть в у него они есть в скрытых небесных стволах. Да? И считается, что в принципе это тоже хорошо, когда у вас деньги где-то в скрытых. Почему? Потому что их никто не видит, да? если они в небесах, то вообще все их видят, все думают, что вы богатые, все вас щипят, щипят родственники, да? то есть, если они вскрыты где-то, то это значит, что человек может их копить, и, его, и, и их не видно, и как бы, ну, у может быть много денег, но он это никак не позиционирует, и, соответственно, все денежки при нем, то есть, вот у Федерико Ферини такая как раз ситуация. И давайте еще одну карту посмотрим на нашего любимого Филиппа Киркорова. Филипп Киркоров у нас родился в день дерева. Соответственно, аспект денег для него – это земля. И мы видим, что у Филиппа Киркорова есть два знака денег в карте. Давайте разберемся, прямые или боковые – это деньги. Возвращаемся к нашей табличке. Запоминаем, что Филипп Киркоров у нас родился в день дерева Ян в небесах мы не видим у него никаких земляных знаков, но зато мы видим у него дракона, это склонность к богатству и кожу. это прямое богатство. как раз у Филиппа Киркорова проявлены два вида, два вида денег. и если с прямым богатством мы разобрались, что это какие-то стабильные поступления, стабильные бизнесы, это что-то традиционное, то склонность к богатству это проценты от сделок, бонусы, премии. Сегодня много, завтра мало. Рискованный бизнес, выигрыши в лотерею или доход от каких-либо вложений, доходы с помощью хитрости или каких-либо манипуляций, приз за риск. То есть это тоже деньги, но это немного иного качества деньги. Это вот, ну как говорят, знаете, и зимани или шальные деньги. То есть это не какие-то вот заработанные таким тяжелым трудом, как при прямом богатстве. Ну может быть не тяжелым, но все равно это какие-то действия, какие-то циклические, да, повторяющие. А именно это что-то такое вот сорвал куш. Ну, не обязательно куш, но какие-то бонусы, сделки, ну, то есть что-то такое, что может быть не не четко ограничено, да. И э, люди, у которых склонность к богатству проявлена, ну, маловероятно, что они захотят сидеть на заводе, предположим, ну, условно говоря, где угодно с 9 до 6 и получать там зарплату какую-то фиксированную да они захотят что-то придумать что-то сделать перепродать перекупить какой-то бизнес открыть такой где можно сорвать куш какой-то может быть какой-то инновационный бизнес ну иногда бывает так что люди со склонностью к богатству могут быть как сказать и мошенниками но опять-таки для этого надо смотреть всю карту и э, еще раз вернемся к карте киркорова вот у киркорова получается и Склонность к богатству и, э, стабильное, э, и стабильное богатство, вернее, и склонность к богатству. Да? То есть стабильное – это коза, и склонность к богатству – это дракон. Да? Еще раз напомню, как можно посмотреть, э, какое богатство есть у вас в карте. То есть э, вот у Киркорова коза – это прямое богатство, это разнополярный элемент, и склонность к богатству – это однополярный элемент с вами. И люди, у которых есть и тот вид богатства и другой, то они могут быть, ну, скажем так, многопрофильными, да. То есть они могут и на работу ходить, получать какую-то зарплату и еще дополнительно какое-то хобби или бизнес иметь, где зарабатывать не, как бы не ненормировано, да, скажем так. Но опять-таки надо смотреть, в каком, в, какой положении, в каком положении то или иное божество находится, потому что если у человека, например, очень сильно прямое богатство проявлено, то ему страшно будет уйти, естественно, с работы, с каких-то стабильных поступлений. Он будет, если у него нет еще шального богатства в карте, то он будет, ну, маловероятно, что он пойдет на такую аферу из серии «Давай продадим твою квартиру сегодня, а завтра ты получишь три раза больше». Ну, если у человека, как я и говорила, только шальное богатство, то навряд ли он будет, захочет зарабатывать длинным путем деньги. Но не то чтобы длинным, он тоже будет работать, но просто он заточен на более такие вот, как бы, другого рода немножко поступления. И если у человека есть и то, и другое божество, то он может, в принципе, как-то совмещать все это. И если мы смотрели карту Федерико Феллини, у него там карта реально творческого человека, то есть человека самостоятельного, у которого очень сильно самовыражение проявлено, то в карте Филиппа Киркорова, безусловно, он тоже талантливый артист, очень талантлив, но у него еще и, собственно говоря, есть какие-то, ну скажем так, задатки какого-то серии коммерсанта, да, потому что деньги все равно в его карте присутствуют, и коммерческая составляющая в его работе не последнюю роль играет. Еще раз повторюсь, что те, кто не, оба, не обнаружил в своей карте знаков денег, не расстраиваемся. То есть, вот, пожалуйста, прекрасный пример: да, что денег нет, а деньги есть. Кто обнаружил слишком много денег в карте своей, пока что не радуемся, потому что иногда, да, бывает так, что действительно это все работает, а бывает иногда, что человек просто с большим количеством денежных средств очень привязан к материальному, и у него в жизни очень много работы, и иногда он может работать просто чужими деньгами, да, то есть деньги есть, но они не его там, кассиры всякие, финансовые директора, бухгалтера, так что пока что это просто, грубо говоря, очень легкое погружение, чтобы понять, какого рода деньги у вас в карте есть, как правило, от наличия тех или иных видов боковых денег или, или прямого богатства человек как правило и зарабатывает их таким же способом то есть ну у него прошивка уже внутри да каким образом он может получить эти деньги но более детально более глобально мы рассмотрим это все на мы начнем рассматривать уже на марафоне хороший год для ваших денег на бесплатном а потом еще более углубимся в закрытой, в закрытой группе. Так что жмите клавишу под видео, подписывайтесь на YouTube, наш канал. И э, всего вам хорошего, до встречи, до свидания.